Дорогой, когда мы с тобой поженимся? Что это ты, друг? Вроде еще на прошлой неделе не хотела выходить за меня замуж. А мне дядя посоветовал выйти за тебя замуж. Он что у тебя, свободник? А, сводник? Нет, кинеколог. А это большой грех, что у моей Сарочки ребенок родился до свадьбы. Какой там грех? Откуда ребенок мог знать, как та свадьба? Не понимаю, зачем прятать мат за многоточиями и эффемизмами. Ведь все равно все понимают, что под ними скрывается. А зачем вы носите штаны? Ведь все равно все понимают, что под ними скрывается. Подписываемся.